Сегодня мы поговорим с вами о том, как в настоящее время представлена проблема антибиотикорезистентности в отношении антибактериальных препаратов, о том, почему не всегда терапия срабатывает. Ну и поделюсь с вами нашим, пусть небольшим, но все-таки, как нам кажется, достаточно значимым опытом. Почти сто лет назад аптечка человечества пополнилась принципиально новым видом препаратов – антибиотиками – Фармакологическая индустрия активно развивалась, периодически создавались, создаются и будут создаваться новые молекулы антимикробных препаратов, которые действуют на различные структуры бактериальной клетки. В какой-то момент стало возникать ощущение, что проблема инфекции вот-вот будет решена. И в 1969 году Уильям Стюарт, это американский конгрессмен, выступая на конгрессе в Соединенных Штатах, заявил, что можно закрыть книгу инфекционных болезней. Однако ситуация, с которой мы столкнулись в конце 20 века, в настоящий момент говорит совершенно об обратном. На смену старым инфекциям приходят новые. Они более агрессивные. они... С нетипичным <связычным> течением зачастую не поддаются лечению стандартной антибактериальной терапии. Возбудителями таких инфекций являются микроорганизмы, обладающие резистентностью к одной, нескольким или ко всем известным группам антибактериальных препаратов. К настоящему времени известно 5 механизмов защиты бактериальной клетки в ответ на неблагоприятное воздействие из окружающей среды, в том числе и антибиотиками. Каждый из этих механизмов заслуживает детального обсуждения, но ввиду нашего временного регламента, к сожалению, мы не будем на них останавливаться. Единственное, что я хотела бы подчеркнуть, что абсолютно к любому антибактериальному препарату микроорганизм может активировать существующий или выработать новый механизм защиты. Это всего лишь вопрос времени. Останавливаться на причинах, приводящих к развитию антибиотикорезистентности микроорганизмов, мы не будем. Они достаточно хорошо известны, постоянно обсуждаются, дискутируются. Но не могу не обратить ваше внимание на то, что за многие из этих причин ответственность несем мы медики. Инфекционное осложнение – это очень серьезная проблема любого стационара, независимо от профиля. Но для онкологических, в особенности для онкогематологических пациентов, вследствие исходной иммуносупрессии, э, терапии цитостатиками, нозокомиальные инфекции представляют прямую угрозу жизни. В инфекционный процесс могут вовлекаться абсолютно любые органы и системы. Подавляющее большинство инфекций вызывается собственный резидентной микробиотой. Заселение же госпитальными штаммами микроорганизма происходит только после прохождения лечения в стационаре. Но теперь от общего к частному. Поделюсь нашим опытом. В нашем центре, надеюсь, так же, как и в любом другом учреждении, к проблеме антибиотикорезистентности, к распространению госпитальных штаммов относится крайне серьезно. С 2009 года ведется микробиологический мониторинг, в ходе которого мы отслеживаем циркулирующие, микроорганизмы в стационаре, их отношение к антимикробным препаратам, к антисептикам, к дезинфектантам. Накопленный опыт позволил нам в 2018 году достаточно быстро влиться в программу СКАТ. Стратегия контроля антимикробной терапии, достаточно неплохо зарекомендовавшую себя к тому времени. За короткое время были разработаны, внедрены локальные документы, призванные помочь. Ну, скажем так, вспомнить врачам-клиницистам основы микробиологии, клинической фармакологии. Помимо нормативных документов, локальных нормативных документов, которые мы разрабатывали, мы также проводили, проводим и, я думаю, будем проводить обучение в рамках дискуссий, круглых столов для сотрудников нашего центра. Некоторые итоги нашей пятилетней работы – в целом, результатами мы довольны. Уровень... Ого. Так. Уровень циркулирующих в стационаре штаммов энтеробактерий, за исключением клепсиелы и пневмонии, сохраняется примерно на одном и том же уровне, с незначительными колебаниями, которые обусловлены, вероятнее всего, какими-то локальными вспышками. В 2019 первом полугодии, что-то у меня не работает... Придется так. В первом полугодии 2020 года отмечался резкий подъем в отделении из клинического материала штаммов клипсилопневмонии, которые представляли в тот период наибольшую проблему гнойно-септических инфекций в стационаре. С середины 2020 года и на протяжении 2021 года количество выделенных штаммов клепсиела, пневмонии снизилось практически втрое и в настоящий момент представляют привычные для нас 7-10% от общего числа циркулирующих в стационаре микроорганизмов. Среди выделенных из различного материала грамм положительных коков значительных колебаний не отмечалось. Ситуация с неферментирующими граммоотрицательными бактериями несколько настораживает. Несмотря на незначительное число выделенных штаммов от общего числа циркулирующих в стационаре микроорганизмов, отмечается устойчивая тенденция к росту этой группы бактерий. Напомню, что представители неферментеров обладают природной устойчивостью ко многим антибиотикам. Антибиотикорезистентность у наиболее типичных эпидемиологически значимых представителей граммоположительных, грамотрицательных бактерий к большинству групп антибактериальных препаратов за время, которое мы отмечали, снизилась на 8-17%. В общем-то, это очень неплохой результат. Однако нельзя не сказать о существующей в настоящее время проблеме в отношении псевдомоносаэрогеноза. Число мульти- и панрезистентных штаммов синегнойной палочки в 2022 году составляет чуть более 50%. За 5 лет резистентность возросла на 10-12% у пенициллинов, на 21-24% у цефалоспоринов, на 12-16% у аминогликозидов, на 14-18% у карбопинемов. Не так давно у нас появилась техническая возможность определять минимальную подавляющую концентрацию для так называемых антибиотиков группы резервы. Сразу поясню, что ввиду достаточно высокой стоимости тест-систем, которые мы используем, тесты на антибиотики резерва ставятся не ко всем выделенным штаммам. Мы исследуем штаммы, выделенные из Клинически значимых локусов – это кровь, бронхоавиолярный лаваш. у пациентов, которые находятся в основном в отделении реанимации интенсивной терапии, при том условии, что на стандартной панели с антибиотиками ко всем группам препаратов отмечалась резистентность. Таким образом, в настоящий момент к завицефте резистентна около 80% штаммов псевдомоносаэрогеноза, к Зербаксе 100%. Перестали быть находкой штаммы, резистентные к коллистину и полимексину. То есть, наверное, последние рубежи у нас уже позади. Еще относительно новое для нас исследование – это генотипирование микроорганизмов. По причинам, о которых я говорила ранее, число исследованных штаммов невелико. Результаты генотипирования синегнойной палочки, на мой взгляд, в комментариях не нуждаются. И все же... Отмечается четкая тенденция к смене, штаммов, обладающих э, к смене штаммов с единственного механизма защиты на множественные механизмы защиты. Антибиотикорезистентность — это глобальная мировая проблема, которая существует абсолютно во всех странах, независимо от географического положения. Уровня экономического развития. Можно ли что-то сделать для предотвращения нарастания резистентности микроорганизмов? Ну, вероятно, можно. Принятие решения на федеральном уровне об усилении законодательства в отношении предотвращения производства и продажи фальсифицированных антибиотиков. Снижение применения антибактериальных средств в сельском хозяйстве. В полном запрете на безрецептурный отпуск антибиотиков в розничной сети возможно окажут положительный эффект. Безусловно, нельзя не обратить внимание и на локальные меры. Корректное применение антибиотиков в ЛПУ с учетом особенностей микробиологической ситуации конкретного стационара, а в идеале конкретного отделения стационара, также могут как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Вырабатывание механизмов защитов у Бактерии – это естественный биологический процесс, обусловленный приобретением новых или экспрессией существующих механизмов защиты. Повлиять на эволюционные процессы практически невозможно. Возвращаясь к нашему опыту наибольших успехов в борьбе именно с распространением госпитальных штаммов в стационаре, мы достигли в период введения в учреждения противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19. В тот период среди прочих мер основная роль принадлежала ограничительным действиям, когда пациенты, сотрудники отделения стационара находились в максимальной изоляции друг от друга, а контакты между подразделениями центра были сведены к минимуму. Кроме того, в тот же период начали правильно, адекватно использовать дезинфицирующие и антисептические средства. То есть, подытоживая, можно сказать, что наиболее эффективными оказались мероприятия, направленные на второе звено эпидемической цепи, то есть на механизмы пути передачи инфекции. У меня все. Благодарю за внимание.